У меня есть вот такой вот спирт медицинский, 99%. процентов Нормально мне подогнали, там литров 5. Как я им мою руки и все остальное. Ну, как показывать не буду, чтобы людей не травмировать. Ну как бы обрабатывается тоже. Honda Accord. Inside. Первый раз такой вижу. Короче, ситуация такая, заклинил замок, кое-как плоскогубцами повернули, чтобы доехать с вокзала. Но тут уже у нас стоят болты неродные. Сейчас будем разбирать замок и посмотрим, Посмотрим, не ждет ли нам там нас сюрприз. Ну, разбирать чинить надо, деваться некуда. Начинаем. Нарезаем ключ опять на дому. Опять экстренная ситуация у нас, все экстренное, заклинил замок, сейчас покажу, что из этого. Заклинил, вот так вот все мы разобрали. Вот так вот разобрали. Будем сейчас собирать назад. Значит, вот мы починили замок, изготовили новый ключ поменяли все пластины эти пластины у нас от предыдущей honda которая здесь была приходится работать в полевых условиях ну деваться некуда надо делать сейчас будем собирать замок поставлю на машину и покажу как он будет работать одной рукой снимать и вставлять неудобно потому что первые разы всегда заходит туго. Вот мы вставили его, и вот он у нас идеально поворачивает. Сейчас у нас условия чуть не позволяют. Почему? Потому что не можем мы открыть мастерскую, приходится работать так. Все, замок у нас повернутый, значит, ключ выточен в идеальный размер. Сейчас будем собирать личинку уже по вот этому новому ключу. В общем, закончили мы ремонт замка зажигания Honda. Как она там называется? Inside. Закрыта машина. Открыта. Садимся. Вставляем туда старый ключ. Шатаем его аккуратно, чтобы нам ничего не сломать. Ну, соответственно, не будем его крутить, потому что он сейчас нам сломает замок откладываем его вставляем наш новый одним пальчиком вот так, чик, поворачиваем и все автомобиль завелся легким нажатием ключа выключаем переворачиваем ключ и опять заводим все работа окончена все хорошо